Глава 7. Вы стоите на передовом крае мысли. Нам нравится называть то место, где вы находитесь, передовым краем мысли, поскольку вы в своем физическом теле, физическом окружении и физическом существовании представляете собой наивысшее проявление того, чем являетесь на самом деле. Все произошедшее с вами в других измерениях подготовило это кульминационное воплощение в физическом мире. Весь ваш прошлый жизненный опыт, начиная с момента рождения в физическом теле и до сегодняшнего дня, привел вас к наивысшему моменту, тому, кем вы являетесь сегодня. Точно так же все, когда-либо случившееся и пережитое всем сущим, явилось подготовкой того, что происходит в физической жизни на планете Земля. Каждый из живущих на этой планете имеет свой собственный жизненный опыт, рождающий в нем все новые и новые желания. Происходит своего рода аккумулирование желаний, что ведет к эволюции всей планеты. Таким образом, чем больше вы получаете новых впечатлений, и, соответственно, чем больше появляется ваших личных предпочтений и желаний, которые распознаются и излучаются в космос, тем больше ответов вы получаете на отправленные мысли. Итак, вам открывается доступ к мощному потоку исходной энергии, откуда вы можете получать ответы на личные, индивидуальные желания. Другими словами, по причине огромного количества людей когда-то живших и живущих на планете, а также благодаря силе, возникшей от соединения всех их желаний, формируется благо вашего будущего, и ваши мысли и желания тоже станут создавать энергетический поток, который будет подпитывать грядущие поколение. Вселенная способна воплотить любую вашу мечту. Если путаница и неразбериха, окружающие вас в этом мире, пробуждают конкретные желания, то у Вселенной есть возможности, позволяющие воплотить все, в чем вы так нуждаетесь. Вы всегда движетесь вперед и можете добиться в жизни очень многого. Те из вас, кто не догадывался о собственных возможностях, могут лишиться дара речи от изумления, когда узнают, какой на самом деле обладают силой. Но это не будет особой новостью для тех, кто давно сумел понять, что благо является неотъемлемой частью жизни. Поток блага течет к вам, даже если вы этого не осознаете. Но если вы осознанно впустите благо в свою жизнь, то любые творческие попытки будут гораздо более успешными, поскольку вы обнаружите, что можете достичь всего, что только пожелаете. Сознательное творение работает, независимо от того, понимаете ли вы его механизм. Совсем не обязательно целиком и полностью понимать все многообразие постоянно развивающегося окружающего мира, чтобы извлечь из него пользу для себя. Но совершенно необходимо найти возможность попасть в течение потока блага, простирающегося перед вами, и двигаться вместе с ним. Если вы стремитесь этого достичь, то вам следует знать, в движении находится только сам поток блага. Вы можете принимать это или наоборот сопротивляться, но он не изменит своего течения. Вы не стали бы в ярко освещенной комнате пытаться включить темноту. То есть вам даже в голову не придется искать кнопку, нажав на которую вы сможете включить настолько угольно-черный мрак, чтобы он сумел поглотить весь свет в комнате. Вы просто нажмете на самый обычный выключатель, чтобы погасить свет, и тогда в комнате воцарится темнота. Точно так же не существует никакого источника зла. Все происходит только из-за вашего сопротивления или неверия в добро. Нет на свете и источника страданий, дело лишь в вашем сопротивлении естественному благу. Не спросив, не получишь ответа. Порой, выражая восхищение Эстер, люди благодарят ее за способность воспринимать мудрость Абрахама. Но особенно они признательны ей за то, что она сумела выразить все это в словах, чтобы и другие люди могли добиться успеха в жизни. Но нам следует уточнить, что информация, принятая Эстер, и затем переведенные ею на понятный вам язык слов, это всего лишь одна часть задачи. Не будь вопросов, не существовало бы и ответов. Люди, живущие в вашем времени, подпитываются тем огромным опытом, который был собран предыдущими поколениями. С них началось накопление впечатлений и переживаний, желаний и идей, которые продолжаются и по сей день. Сегодня именно вы находитесь на передовом крае мысли, где можете подключаться к энергии, накопленной желаниями прошлых поколений. Но и вы тоже просите, продолжая тем самым процесс накопления желаний для своих потомков, и так будет длиться вечно. Можете ли вы представить себе, какое огромное благо находится практически у вас в руках, готовы ли пожинать его плоды? Удалось ли вам найти с ним вибрационное соответствие? И не знаете ли вы случайно, почему у вас не так много собеседников, с которыми можно было бы поговорить на эту тему? Многие ныне живущие люди испытывают огромные трудности, переживают боль и отчаяние. И из-за всего этого их просьбы переполнены эмоциями. Именно благодаря огромной интенсивности и насыщенности их запросов, источник может отвечать им с той же силой. Правда, сам просящий настолько погружен в свои страдания, что уже абсолютно закрыт для получения благоприятного ответа. Но будущее поколение, как, впрочем, и некоторые люди, живущие в ваши дни, если они не противодействуют Источнику, получат немалую пользу от таких просьб. Мы рассказали вам об этом, чтобы помочь понять. Источник блага беспределен. Он дает доступ ко всему, чего вы желаете в любое время. Но вы должны быть открыты ему. Вы должны быть готовы принять то, что он вам предлагает. Вы не можете одновременно отказываться от желаемого и получать его. Откройте шлюзы и впустите благо в свою жизнь. Посмотрите на себя такого, какой вы есть в данный момент, и попытайтесь увидеть в себе человека, имеющего постоянный доступ к могущественному потоку блага. Постарайтесь представить себе, что вы наслаждаетесь течением этого мощного потока. Сделайте еще одну попытку и почувствуйте себя человеком на передовом крае мысли, которому подарен этот бесконечный источник. Улыбнитесь и постарайтесь поверить, что вы достойны такого подарка. Ваша способность чувствовать себя достойным могущественного потока блага напрямую зависит от того, что происходит в жизни в данный момент. При одних условиях вы чувствуете себя баловнем судьбы, при других, наоборот, жалкой игрушкой в ее руках. Мы бы искренне хотели, чтобы, читая эту книгу, вы поняли, если вы считаете себя счастливчиком, если вам кажется, что вас благословляет само небо, если вы полны радостных ожиданий и с уверенностью смотрите в будущее, то это является показателем принятия исходной энергии. Если же у вас подавленное состояние духа, и вы не ждете от жизни ничего хорошего, это свидетельствует о том, что вы находитесь в режиме сопротивления. Мы хотим, чтобы, продолжая читать эту книгу, вы нашли возможность избавиться от привычного вредного образа мыслей. Только так вы сможете заново получить доступ к потоку блага. Мы хотим, чтобы вы поняли, причина кроется в вашем мысленном сопротивлении. Вы создали его сами, собирая в течение физической жизни все горести и неприятности, находящиеся в вибрационном несоответствии с потоком блага. Если бы не это, вы бы сейчас были полностью подключены к потоку, поскольку являетесь его буквальным продолжением. Вы, в первую очередь ваши эмоции, полностью отвечаете за наличие или отсутствие доступа к потоку блага. Окружающий мир в той или иной степени влияет на вас, но решение впустить поток или отгородиться от него принимаете в конечном итоге именно вы. Вы в любой момент можете открыть шлюзы и впустить свое благо. Или же вы выберете образ мыслей, препятствующий соединению с тем сокровищем, что принадлежит вам по праву. Но вне зависимости от того, принимаете вы свое благо или противитесь ему, Поток все равно продолжает течь к вам без конца и края, без устали. Он всегда к вашим услугам. Для того, чтобы достичь желаемого, ваша нынешняя ситуация самая лучшая. Для того, чтобы вы начали налаживать связь с потоком блага, нет нужды менять какие-либо обстоятельства в вашей жизни. Может быть, вы сидите в тюрьме. У вас могли обнаружить серьезные заболевания, вы могли потерпеть финансовый крах или оказались в центре бракоразводного процесса. И тем не менее, ваше теперешнее положение идеально подходит для того, чтобы начать движение вперед. И на это не понадобится тратить много времени или сил. Все, что вам нужно, просто понять законы Вселенной и постараться перейти в состояние принятия. Перед поездкой на автомобиле вы собираете информацию обо всем предстоящем пути. Зная, откуда едете и куда должны в результате попасть, вы прекрасно понимаете, что не окажетесь в нужном месте через секунду, как по волшебству. Вам известно, что придется преодолеть определенное расстояние, прежде чем в положенное время вы достигнете намеченной цели. И хотя вы можете волноваться или очень устать во время поездки, вы едва ли решите на полпути развернуться и направиться обратно в исходный пункт. Вам и в голову не придет ездить взад-вперед между началом и серединой пути до тех пор, пока не свалитесь от усталости. Вы не станете во всеуслышание объявлять о том, что не способны завершить это путешествие. Вы оцените расстояние, которое придется преодолеть для достижения цели, и будете продолжать двигаться в заданном направлении. Зная, чего хочешь, делаешь все, что необходимо. И мы хотим, чтобы вы знали. Путешествие от вашей нынешней ситуации до той, в которой вы хотели бы находиться, также просто понять и рассчитать, как и самую обычную поездку на автомобиле. Глава 8. Вы – вибрационный передатчик и получатель. Теперь вы полностью готовы к пониманию главной составляющей управления своей жизнью, созидания ею и наслаждения ею. Вы – вибрационная сущность причем в гораздо большей степени, чем то физическое, материальное существо, которым вы себя считаете. Когда кто-нибудь общается с вами, он воспринимает вас зрительно при помощи глаз и слышит вашу речь при помощи ушей. Но на самом деле он, как и вся Вселенная, воспринимает вас гораздо более удивительным способом. Вы не что иное, как вибрационный передатчик, который посылает сигнал каждое мгновение своего существования. Вы постоянно сфокусированы на данном физическом теле. В то время, когда вы бодрствуете, вы непрерывно создаете свои особенные, только вам свойственные сигналы, которые легко распознать и идентифицировать. Каждый такой сигнал будет принят и понят Вселенной и вы получите на него ответ. В соответствии с сигналом, который вы только что послали, в тот же момент начнет изменяться ваша нынешняя и будущая ситуация. Таким образом, каждый посланный вами сигнал оказывает влияние на всю Вселенную. Вы – вечное существо, сосредоточенное в настоящем. Ваш мир – настоящий и будущий напрямую зависит от того вибрационного сигнала, который вы посылаете в данную минуту. То существо, которым вы на самом деле являетесь, представляет собой вечную сущность. При этом вы в своей физической жизни способны с помощью силы своих мыслей привести в действие могущественную энергию, ту самую, что способна творить миры. Каждую минуту она создает вашу реальность. Вы обладаете врожденной, встроенной в вас и при этом легкой для понимания руководящей системой, имеющей индикаторы, которые помогают контролировать силу и протяженность посылаемого сигнала, а также и его направление. Однако гораздо более важно, что эта система помогает понять, насколько выбранные мысли соответствуют потоку энергии. Ваши чувства и эмоции являются полномочными представителями данной руководящей системы. Другими словами, то, что вы в данный момент чувствуете, является самым точным показателем соответствия собственному источнику, а также и соответствия вашим личным намерениям, изначально и постоянно. Каждое из ваших убеждений начиналось когда-то с мимолетной мысли. Каждая мысль, хоть однажды возникавшая у вас в голове, существует до сих пор. Если вы сфокусируетесь на какой-либо мысли, то тем самым активизируете внутри себя вибрацию ее сущности. Таким образом, та мысль, к которой вы постоянно обращаетесь, является активной. Но если вы вдруг забудете про данную мысль и направите свое внимание на что-либо другое, то она попросту заснет и перейдет в разряд скрытых. Единственный способ дезактивировать какую-либо мысль – это заменить ее иной. Проще говоря, если вы хотите осознанно отвести свое внимание от одной мысли, то просто начните думать о другом. Если вы на что-либо обращаете внимание и начинаете думать об этом, то поначалу вибрация вашей мысли будет не очень активной. Но если вы продолжите мыслить в данном направлении или станете говорить об этом, то вибрация начнет заметно набирать силу. Итак, если вы уделяете достаточное внимание какому-либо объекту, то в скором времени связанная с ним мысль станет доминантной. Чем больше внимания получит от вас эта мысль, чем сильнее вы сфокусируетесь на ней, усиливая соответственно ее вибрацию, тем большую часть от общего количества излучаемых вибраций она займет. В этом случае данную мысль можно уже охарактеризовать как веру или убеждение. Чем больше вы фокусируетесь на мысли, тем сильнее она становится. Поскольку закон притяжения следует за развитием ваших мыслей, то невозможно направлять свое внимание на тот или иной объект и при этом не достигнуть с ним вибрационного соответствия. Итак, чем больше вы сосредоточены на мысли, чем чаще возвращаетесь к ней, тем сильнее становится данное вибрационное соответствие. Когда вы достигнете достаточно сильного соответствия между объектом и мыслью, то начнете испытывать эмоции, наглядно демонстрирующие, увеличивается или наоборот уменьшается ваше соединение с собственным источником. Другими словами, при усилении внимания какому-либо объекту, эмоции будут четко и ясно показывать, находитесь вы в гармонии со своим истинным «я» или «нет». Если объект внимания соответствует тому, что знает источник вашей сущности, то гармония мыслей и желания проявится в виде хорошего настроения. Но если ваши мысли находятся в противоречии сознанием источника, вы начнете чувствовать внутренний дискомфорт, и тогда эмоциональный тонус снизится. Ваше внимание притягивает то, на что оно направлено. Любая мысль, которой достается больше внимания, чем другим, как бы расширяется и начинает занимать большую часть от общего количества вибраций. Вне зависимости от того, думаете ли вы о том, чего хотите, или о том, чего не хотите, ваше внимание станет притягивать именно то, о чем вы думаете. Так как вся Вселенная основана на притяжении, исключения из этого правила не существует. Все вокруг только присоединяется друг к другу. Итак, если вы чего-то хотите и сосредотачиваетесь именно на своем желании, говорите ему «да», то таким образом вы присоединяете желаемое к своему жизненному опыту. Но если вы чего-то не хотите и при этом фокусируетесь на своем нежелании, громко крича «нет», к вам все равно притягивается именно то, что для вас нежелательно. Вам не удастся привлекать к себе вещи и события только при помощи слова «да» и исключать их из жизни, произнося «нет», поскольку для Вселенной, основой которой является притяжение, исключений не существует». Ваша сосредоточенность на том или ином объекте – это притяжение. Ваше внимание – притяжение. Итак, представим себе человека, который искренне радуется в хорошие времена, но начинает страдать, когда в его жизни наступает черная полоса. Поскольку все, на чем он фокусируется, излучает вибрацию, то его внимание присоединяет вибрацию того или иного объекта к общему вибрационному стилю. Как только данное присоединение происходит, Вселенная принимает такую вибрацию за точку притяжения, и сущность вибрации начинает проявляться в жизни. Таким образом, для практического наблюдателя, счастье в жизни напрямую зависит от того, насколько удачно или, наоборот, неудачно складываются его дела. А мечтатель всегда радуется жизни. Если вы направляете внимание на какой-либо объект, то закон притяжения предоставит вам обстоятельства, условия, события других людей и прочее в точном соответствии с доминантной вибрацией. И когда вокруг начнут появляться вещи, соответствующие вашим мыслям, вы поймете, что развили свои вибрационные привычки и склонности. Таким образом, случайно промелькнувшая в вашей голове едва уловимая мысль однажды может превратиться в могущественную веру, а подобная вера всегда найдет воплощение в жизни.